А сейчас ты узнаешь, на что способен искусственный интеллект в прогнозах на спорт, что будет с Россией на чемпионате мира и почему с помощью броска монетки можно делать ставки. Что вы знаете о ставках на спорт? Если вы увлекаетесь спортом, то, наверное, многое слышали об этом. Возможно, если вы футбольный фанат, то даже участвуете в них. Суть ставок заключается в том, чтобы спрогнозировать результат и заработать на этом. Но давайте о прогнозе. Если бы вы изобрели искусственный интеллект, способность прогнозировать исход, скажем, футбольного матча с точностью 100%, вы бы стали очень богатым и уважаемым человеком. Но не из-за За подобные изобретения вас бы сразу наградили всевозможными Оскарами и другими почетными наградами, а также признали ученым, совершившим невозможное. Давайте об этом по порядку. Идея создания искусственного интеллекта для прогнозирования спортивных событий не новая. Этим занимались ученые и исследователи для своих работ и развития искусственного интеллекта в целом. Этим занимаются букмекеры, чтобы автоматизировать получение коэффициентов. В этом даже поучаствовали такие гиганты IT-индустрии, как Google и Yahoo. Их нейросети предсказывали победу Германии на Евро-2016. Но за победу боролись французы и португальцы. Одним словом, не доработали. Так или иначе, никому не удалось достичь заветного числа. Почему? Хм. Если вы наблюдаете за чемпионатом мира, то, наверное, слышали новость, что созданная пермским ученым нейросеть предсказала победителя чемпионата мира по футболу и стать им должна сборная Германии. А Россия, по прогнозу, даже из группы не выйдет. Чё? Все немножко не так. Россия неплохо себя показала и вышла в плей-офф. А вот Германия отправилась домой. Пожелаем же успеха сборной России в матче с Испанией. И, кто бы что ни говорил, я думаю, в этом году мы способны побороться даже с такой техничной и сильной сборной, как Испания. А что с неверным прогнозом? Понимаете, дело не в плохом ученом или неправильной нейросети. Дело в том, что прогнозирование – это сложная математическая задача, требующая большого объема данных. И чтобы решить эту задачу, сам ученый провел масштабную исследовательскую работу, в ходе которой выявил несколько критериев, влияющих на результат. Такие, как место в группе отбора на чемпионат мира, сведения о прошедших чемпионатах, стоимость игроков, количество травмированных футболистов и другие. Если вы немного запутались с искусственным интеллектом или нейросетями, то посмотрите вот этот ролик, и многое вам сразу станет понятно. По словам самого ученого, точность прогноза составляет чуть больше 80%, однако этого оказалось недостаточно. И если взять 80 процентов, то это чуть лучше, чем бросить монетку. Блин, Как вы уже понимаете, подобные интеллектуальные системы должны обрабатывать огромные массивы данных и огромное количество всяких разнородных и неочевидных факторов, которые в той или иной степени могут повлиять на конечный результат. Может быть, для ученого или разработчика это покажется нерациональным использовать ресурсы на факторы, которые лишь слегка влияют на результат. Но, с другой стороны, это спорт. И здесь каждая деталь важна, а болельщики и спортсмены это прекрасно понимают. Хотя, конечно, все, что попало, пихать не рассеять нельзя. И именно для этого проводят исследования. Ну ладно, предположим, вы провели исследование и, как вам кажется, нашли все необходимые данные для обучения искусственного интеллекта. Но одно я знаю точно, вероятность того, что мяч прилетит мне со стадиона в голову равна 0. Как бы вы этого не хотели, практически всегда останутся данные, которые невозможно учесть. Например, в футболе это случайные травмы во время матча. Ошибки судей, или ошибки игроков. Все это случайные события, которые может быть произойдут, а может быть и нет. И таких событий очень много, а учесть их очень сложно. Их можно спрогнозировать, но невозможно предугадать. Такие события могут оказывать большое влияние на результат матча, и если их не учесть, то именно тогда появляются большие ошибки в точности прогноза. Поэтому сейчас искусственный интеллект остается лишь консультантом и помощником для человека, и сегодня на него нельзя положиться полностью. Наш мозг — это лучшая нейросеть. Это точно. Поэтому попробуйте и вы сделать свой прогноз. Напишите нам в комментариях, кто по-вашему возьмет Кубок Чемпионата Мира. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и подписывайтесь на наш канал, у нас будет еще много интересного и познавательного материала в простой и доступной форме. И прежде чем уйти, есть еще одна вещь. Может быть, когда-нибудь искусственный интеллект научится определять исход соревнований? Но тогда спорт уже не будет спортом, ведь мы любим спорт за драму и эмоции. И без какой-либо доли неопределенности результата, это будет уже что-то другое. Но точно не спорт. Пока.